Друзья, всем привет! Друзья, у меня очень хорошие новости. На бирже OKEX она возобновила Jump Jumpstart. То есть мы здесь, стейкая их токены, да, биржевые ОКБ, можем получать вознаграждение в новых токенах, сайлах, проектов, которые будут происходить на этой бирже. И первым таким проектом стал Guts Unchained. Помните, мы вот недавно пытались взять аллокацию на CoinListe. и у меня, к сожалению, не получилось. то Теперь такая возможность хорошая появилась Именно на этой бирже, за что я ей и благодарен. Кто еще не зарегистрирован э, на этой бирже, рекомендую. Потому что, во-первых, как вы видите, все токен сейлы с -листа практически сразу заносятся и листится на этой именно бирже. Мы можем при просадках покупать по хорошим ценам, а потом, когда он уже выходит на Binance, там уже продавать их еще по более дорогим. Плюс здесь реально очень крутой у них интерфейс. Для меня это вообще топ-2 биржа. У них тоже есть свой OKEx Chain, да, и она реально классно развивается, классное у них приложение. Для меня, ну, еще лучше, если я пользуюсь и торгую, например, на мобильном устройстве, то я пользуюсь, и половина средств у меня находится именно на бирже OKEx с целью диверсификации и с целью того, что для меня она очень перспективная, удобная и хорошая биржа. Итак, кому интересно, как получить ГАДС, Присаживаемся, будем начинать. А перед тем, как начать, рекомендую, естественно, подписаться на мой телеграм-канал. Всю эту информацию, естественно, я давал заранее. Сначала здесь, а потом уже выходят ролики. Также здесь я делюсь вариантом, где я зарабатываю и периодически разыграю криптовалюту у себя на канале. Поэтому, если тебе интересно, подписывайся, буду рад видеть каждого. Итак, друзья, вкратце я напомню, что за игра «Газ Ани Подробный разбор я делал на токен coin CoinList, поэтому, кому интересно более подробно, я оставлю ссылку в описании, можете э, там ознакомиться. Вкратце напомню, что это бесплатная карточка-игра, основанная на фэнтези, где герои-участники, то есть могут создавать путем NFT те или иные карточки и ими обмениваться, там, выигрывать ими и продавать за реальную криптовалюту. То есть, таким образом... Здесь не только можно будет играть, но и зарабатывать. Также, считаю, вкратце нужно напомнить, что токенов всего будет 500 миллионов. На протоколе RC20 на эфире да, вся эта история построена. Play Earn Reward они выделяют 3-4% для игроков, да, которые будут там играть вот эту всю игру. И в резерве 25% токенов у них остается на комьюнити экосистему 20 процентов выделено и на локейшн 7 процентов токен фундайшн шесть и public сайт который мы там токен сайли участвовали на коин листе 4 процента было в первой опции и 3 процента во второй опции и, соответственно цена сайлов было по 33 цента и по 24 цента соответственно в первой опции людям там 50% сразу будет насыпать токена и 50% частями частями в течение года. А здесь во второй опции, кто брал, то токены будут в течение года размораживаться, но начнут размораживаться только с 12 января 2022 года. Поэтому разлоки будут длинные. Также вся эта история будет постепенно. В обороте токенов сначала будет мало, что дает нам надежду, что... Если рынок бычий останется, то цена будет как минимум на несколько иксов. Также рынок мы видим бычим, Кстати, поздравляю, вот биткоин пробил ATH только прям вот э, в прямом эфире, так сказать, у нас. Поэтому поздравляю, ребят. Особенно держателей биткоина у меня, к сожалению, нет. Вот цена 65-700 на данную минуту. Но нас интересует сейчас не биткоин, а токен биржи э, Окекс, он называется аббревиатура ОКБ. И смотрите, какая здесь история, какой он рост показал. А почему? Потому что на Твиттере 19 числа в 10.11. Джей Хау, генеральный директор Окекса, просто твитнул, что Джон Старт вернулся. Готовы, ребят. И все, и цена понеслась. Вот давайте. К примеру, насколько важно подписанным быть на таких людей и читать их не твиты. Да? Я рекомендую это делать на там, руководителя биржи Binance, там, других там, каких-то крутых проектов, э, того же биржи OKEX, потому что сразу после этого, смотрите, 19 октября он твитнул такую важную новость. Вот мы видим 19 октября и вот 11 утра. Вы сразу видите, и вы смогли бы купить по цене 17, пускай даже 18 долларов этот токен, и даже на спекуляции сейчас уже забрать 35 процентов, понимаете, да? Насколько это важно? Я давал также заранее в чат, что это все будет история на Окей с Сайлом, и здесь, что я успел, к сожалению, на Твиттер тоже не был подписан, но уже подписался. И я купил вот здесь по 18.70 где-то. Что в спекуляции спекуляций довольно тоже не в плохом плюсе. Но я их продавать не буду. Я наоборот токены буду накапливать. Потому что я считаю, мы вернемся к новому хаю. И это очень перспективный токен. Потому что биржа развивается. И если будет чаще, все чаще выпускать такие проекты. Как сейчас GATS Unchain. Именно на бирже OKEX. Мы же понимаем, что люди будут этот токен только покупать. Они будут его стайкать, он будет замораживаться, и это будет хорошо влиять на цену. Да, можете сказать, сейчас дорого. Мы упорились 50% по FIBA на росте. Может, и он и скорректируется сейчас до 20%. Но я в этом очень сильно сомневаюсь. В любом случае, если вы хотите участвовать, вам нужно его покупать. И даже если он после токен сайла там упадет, откатит, не надо его, скажем так, продавать там минус. Вы его наоборот накапливаете, докупаете, чтобы участвовать в следующих токен сайлах. Это как инструмент для получения бесплатных новых токенов. Поэтому я рекомендую только накапливать, ну, естественно, на свободные деньги. Итак, вся эта история будет доступна нам во вкладочке финансы. Нажимаете здесь Jump Start. И вот здесь видите... Есть предыдущие проекты, можете посмотреть. И вот действующие. Здесь нужно нажать, будет Stake now», И мы видим, что вся эта история начнется через один день и 16 часов. Ну, смотря когда, конечно, вы это видео смотрите. Здесь нам нужно будет сделать там, буквально три действия. Естественно, купить токены АКБ. Потом перевести их сюда. Нажать там добавить. Выбрать, какое количество вы хотите застайкать. И все. И в течение 7 дней, естественно, чем больше токенов АКБ, тем больше вы получите токенов ГАДС. С 6.00 22 октября по 6.00 29 октября вся эта история будет происходить. Максимально сколько вы можете застейкать, это 2000 токенов АКБ, ну написано нет минимальное, я думаю, это где-то 0.1 токен. Ну, я думаю, нет смысла там 10 долларов заносить, да, или 5. Также очень важно, здесь требуется QS2. То есть, кто не прошел, это... Там дополнительно нужно будет проверить, ну, фото лицо, да, там какие-то минимальные документы. А давайте сейчас сразу посмотрим, что надо для КС-2. Так, я даже сам не знаю, у меня там какой. Так, проверка личности, смотрим. Ага, у меня уровень 1, что мне участвовать, нужно уровень 2, проверка фото. Что мы нажимаем проверить. Так, используйте веб-камеру. Ну, давайте веб-камера. Сейчас в реальном времени пройдем с вами. Сфотографироваться с помощью веб-камеры. Ага, здесь нужно нам, друзья, ID-карта или паспорт там за гран. В общем, всю эту историю надо просканировать. Сейчас у меня в руках нету. Я быстренько пройду. Ну, то есть, я думаю... Для вас это все понятно, история не нова. Все, кто регистрировался на CoinList, все это проходили, потому что когда мы покупаем токены того или иного проекта, видите, везде нужна верификация. Это одна из особенностей, поэтому в любом случае вам нужно это будет пройти. Кто не хочет этого делать, ну, к сожалению, вы не сможете участвовать в этом токен токенцеле. Так, здесь видите, как приблизительно будет вам начисляться вся эта история. Вот, например, если вы застайкаете 100 монет ОКБ, а общее, общее количество застайкиных в то время будет там 100 тысяч, к примеру, да, и количество ГАЗ, выпущенных в час, токенов будет 10 тысяч, тогда подчасовое вознаграждение приблизительно составит 100 токенов, 10 монет ГАЗ. То есть это такой как бы примерный наглядный расчет. То есть мы понимаем, что все, кто токен сейл на коинлисте выиграл и вам будут начислены токены, здесь на этой бирже OKEX они будут в первую очередь листиться. И зачастую в основном токены все здесь листятся. Поэтому рекомендую обязательно регистрироваться на этой бирже уже. Ссылочка под видео будет в описании. Если по каким-то причинам вы хотите срочно отстейкать свои токены OKB, то у вас эта возможность будет... Хоть на второй день, хоть на третий день. То есть, если это на 7 дней, не обязательно, что вы не сможете вывести. Все это вы сможете вывести. Вдруг такая потребность у вас возникнет. Там будет просто кнопка нажать Unstake. И забираете токены OKEX и продаете их на бирже. Я думаю, с этим все понятно. Здесь все будет очень просто. Самое главное пройти QS2. да, И вот здесь уже дождаться и перевести токены ОКБ и получить бесплатно токены ГАДС. Я надеюсь, они дадут какие-то иксы. В любом случае, рынок бычий, биткоин летит вверх. Да, да летит вверх, уже 66 тысяч, друзья. В общем, я вам показываю то, что делаю я, и я буду участвовать в этом, ну, потому что реально классные шансы дополнительно заработать. Мне это интересно, мне это по кайфу. А будете участвовать вы или нет в этом токен-сейле? буду рад почитать в комментариях, поэтому пишите, поделитесь своим мнением. Я очень рад, что биржа OKEX возобновила вот эту всю историю, теперь помимо Binance буду участвовать также